получил я посылочку с такой мишенью это весит полтора килограмма сейчас соберем потом и опробуем вот так вот запакованную внутри пузырчатую пленочку доставили быстро где-то недели не прошло, ну, коробочка традиционно немножко помята, Но это все как бы ерунда, у нас там ничего стеклянного не лежит, поэтому так, это... не наверное что-то наклеивается Собственно, сами детали. Так, но ну, честно говоря, думал что она будет несколько больше. Реально она где-то сантиметров 30 на 30. И вот такие вот для попадания небольшие вертушечки. То есть принцип прост. Наладим ее, вертушка сбоку, попадаете сюда, она вертится и движется в ту или иную сторону, соответственно, бегунок. Один стреляет по одной мишени, другой по другой, чей бегунок вперед прибежит, тот и победил. Вот так Мишень. Вот так она выглядит в собранном виде. Значит, устанавливается где-нибудь на природе. Вот таким образом. Значит, и принцип действия. То есть один спортсмен стреляет в одну мишень вверх. Пым. Пым. Вот так вот давайте. То есть пуля летит, попадает сюда. Этот вертушок движется. Опять попадает. Опять движется. В это время второй спортсмен стреляет сюда. Короче, ролик идет. Итак, ну, грубо говоря, думаю, выстрелов 20 точных. Вертлюжок прогоняет полностью сюда. Кто первый дойдет, тот победил. Ну, соответственно можно журничать, стрелять противнику сюда, у него будет отходить назад себе сюда, ну вот такая вот забавная мишенька для пневматики, стрейкбол и так далее. Так что еще хотел сказать, ну по качеству я хотел сказать, что довольно-таки здесь, во всяком случае, вот у вертушки вот этого червяка довольно-таки такой мощный металл, да и сам Здесь, наверное, ну, твердая троечка, наверное. То есть, в принципе, воздушка не должна разбить эту мишень. Есть, все на пружинах, все довольно-таки качественно сделано. Может быть, смазать еще для успокоения. То есть, здесь вот закрепляется на болтике, все с шайбочкой. Все в комплекте идет. Может быть, еще контрагаечку можно поставить маленькую-маленькую, но это уже лишнее. В общем, я очень доволен конструкцией. Она небольшая. Но может быть это хорошо. Достаточно будет расположить ее в метрах в десяти, наверное, 15 уже. Для пистолета более чем достаточно. Для винтовки. Я думаю, вообще. Есть, небольшие кружки, они даже плюс. Я сначала расстроился, думал, смотря на картинку, вали. Ссылка у меня будет, где я покупал. В описании. Думал, она будет раза в два больше. То есть, такая, чтобы поставила где-нибудь в поле. Нет, она вот такая где-то. Действительно. 30 на 30 сантиметров. Но это, это и хорошо. Прямо вот сейчас я понимаю, что это хорошо. Так. Ножки. Ножки. Здесь вот ножки, в принципе, они выпадают. Здесь сделано вот такое отверстие специальное в ножке, чтобы фиксировалось как-то. Вот. Но на самом деле здесь вот в ножке никакой для этого значит, не предусмотрен вид фиксации. Ни отверстия, нет ничего. Тоже думал сначала недоработка. Может и недоработка, не недосвистрилили они действительно здесь. Но пускай по прочности оно так и будет. Я что сделал? Я засунул в дырку, которая в ножке, резинку от денег, собственно, теперь ножку туда засовываю спокойно и она у меня нормально фиксируется, то есть ничего не мешает. Вот такой вот лайфхак получился. одной резинки на две ножки вполне достаточно В общем, мишеньку рекомендую. Значит, планирую на днях. Ну, для, для вас это будет через пару секунд ролика. Для меня день или два. Выехать на природе, пострелять в нее из пистолета, из винтовочки, может быть, из арбалета. Посмотрим. Ну, испытаем. Так, у нас стоит мишень где-то в метрах пяти, наверное, шести. два, три, четыре, пять, шесть. Да, шесть метров. Я даже немножечко смазал ее. Так. посмотрим, как -ка. Пока. Промазал. Ну, это там же телефон в руки. Сейчас зафиксируемся и попробуем еще раз пострелять. Так, проворачивается не сильно, буквально один оборотик. смешению теперь что у нас от попадания ну, в принципе след, след. здесь тоже вот краску немножко отбила расплющилась пулька тоже расплющилась так вот здесь вот немножко даже металл откололся попадание было Мощная. Так, вот сюда попал. Ну, в общем, краска поблитит Вот. Но, в принципе, мишень работает. Так, сделал я в общей сложности, значит, где-то 10, 10, где 20 выстрелов. Вот так вот. Причем из этих 20, наверное, процентов 30 промазал. Потом уже подошел поближе. Ну, на мишенька, скажем так, уходит То есть если давать человеку, допустим, по, я думаю, 30 пулек каждому И на время давай фигачить а здесь еще можно сделать какие-нибудь ограничения Сколько кто кому должен то есть, внести определенный интерес в игру В принципе, вещь дельная но опять же место мало не занимает, смотрится вполне симпатично. Я считаю, мишень зачетная. В принципе, покупка я доволен. Ну, то, что оббиваются эти, они там есть, во-первых, уже в комплекте на замену. Плюс обычные какие-то такие неоновые стикеры. Закладочки. В принципе, несложно купить, клеющиеся бумага там всегда можно сделать мишень зачетная рекомендую